Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Вот, наконец-то записываю новый ролик на фейке Вормикс с нуля. Почему не было роликов так долго? Да потому что у меня пропало желание снимать на этом фейке. Плюс Вормикс очень мало кто смотрит, это уже не актуально. Да и формат уже устарел, но я все-таки нашел в себе силы. Каким-то чудом я завершу этот формат. Пройду всех боссов хотя бы на видео. А дальше уж посмотрим, хотя это мало кому интересно, я понимаю, но я хочу вот завершить, завершиться, так скажем. вот. И расскажу вам, что происходило на этом аккаунте за долгое время отсутствия контента, так скажем. Ну, я вот тут э, по чуть собирал бонусы, э, ежедневные ссылки, бонусные стримеров и вообще бонусные ссылки различные там собирал. Куча всего насобирал. Ну, это вы можете увидеть. Вот, они все. Там, короче, месяца три собирал где-то, я их копил, э, фузы, рубины. Вот. И вот, э, выполнил некоторые достижения, о которых я не говорил. Э, самые такие противные достижения в игре, это вот искать в домиках у друзей рубины, но не все выполнил. А Одно вот только 10 рубинов нашел. Надо еще 40 найти, но это я вряд ли выполню, скорее всего, уже. Не знаю точно, вряд ли, скорее всего, буду выполнять. Но... Еще вот такие противные достижения, как вернуть в игру 15 друзей и записать 30 видео, я выполнил. Каким образом, спросите вы, как можно выполнить достижение вернуть 15 друзей, если отключен флешплеер? Он не работает просто. Вот кнопочка, видите, не, не работает. Нельзя вернуть никак. Нельзя. Да, в принципе, никому это и не нужно, но э, для полноты прохождения я, в принципе, выполнил его. И каким образом я это сделал? Сейчас внимательно слушаем, потому что кому-то это может быть полезно, кому-то просто может быть лень выполнять достижение это. Вот, и не знаю, просто вот как он просто всем пишет в личку, типа, вернись по моей ссылке. Ну, даже раньше, типа, он писал, они не могли вернуться, а сейчас вообще флешплей заблокировали, просто нельзя. И поэтому вы можете написать администратору Вормикса. Вот группы Wormix, модератору там, не знаю, вот, Андрей Воронкевич, он э, писал то, что он помогает выполнить это достижение бесплатно, потому что включена функция Flash Player и никак больше, кроме как администраторы, вам не помогут вернуть, поэтому можете написать смело ему, вот, э, пишите свой ID и, и пересылайте, какие достижения хотите выполнить это, вот. Записать видео, допустим, вернуть друзей в игру и там еще какие-то, вот, смотрите, вот. В центре внимания на стене ставить 50 сообщений. Это нельзя выполнить, поэтому только через админов можно выполнить. Поэтому пишите, если у кого-то не выполнено. А теперь к прохождению киборга. Сегодня прохождение киборгов, ребята. Самый для меня непонятный и странный босс, Потому что я не знал, как правильно вставать. Вот эти вот именно плюсы, минусы. Это очень запутано все. Я никогда не понимал, как правильно вставать. Никогда. Вот, и как-то прохождение немножко на шару получилось. Проходил я с девушкой по случайке, вот, с Катей проходили, короче, мы, вот. И прохождение получилось такое себе, ну, слабенькое. Но что поделать, такой же босс шаровой очень, вот. И аккаунты у нас мелкие были. вот и Главное это переключать генераторы сверху, менять полюса, точнее, чтобы защитные зоны появлялись в разных местах. Плюс рушить батарейки на первые хода а, максимально быстро, надо, чтобы у них мало хп было. А вот как вставать, это уже вопрос сложный. Все как-то по-разному встают, но... Э, есть способ обойти это, сделать зомбика. вот. И на зомбика не распространяются эти полюса. В общем, смотрите, прохождение... Комментировал я так себе, потому что я не знаю, как правильно проходить этого босса. Я как-то все на шару делал, но есть начальные ходы какие-то есть, сто процентов, как правильно делать. А, а потом оно начинается, вот это вот, нас начинает бить током, и все запутано, в общем. Ну, смотрите, прохождение, я думаю, вам пригодится это прохождение, кто не умеет. Но, думаю, вряд ли кто-то не умеет проходить киборга в наше время и прочих боссов. Но я решил для, прох для полноты прохождения записать всех боссов уж да. постараюсь да. приятного просмотра как же я ненавижу этого босса дорогие друзья Вот я хочу снять прохождение и ничего не выходит то одно то другое то третье происходит а там 15 штук короче разрушаем это где мои барики вот они все аккуратный хороший куб не знаю как стою вроде правильно стал <laughs> на шару стал вот эти плюсы минус всегда путаю я их Давай, надо блок кинуть на второй ход иначе они короче вот юзать могут иногда редко <к <к> вот кинули блок Нормально так везет пока То, что мы встаем Но ну, это очень, типа На шару, мы очень на шару встаем О, сам себя зауронил даже помог нам Все, атомки сейчас, короче Его уронят Минок у меня больше нету Одна, точнее, есть Попробую Попробую сломать как-то балка -базука. Не на горячую у меня, блин. ну сломал все-таки. Так, и... Можно затравить уже одного. Второго я, наверное, не успею уже. Ну, это пофиг на него. Надеюсь, я правильно стал, По идее, правильно. Ну вот, видите, опять неправильно. Ну ничего, марши этот. Печати есть в воскрешении, точнее. Если что, на мелких пройдем, когда один перс остается. Да, вот правильно встала она. все, пока что они не юзают, это хорошо даже. Их не берет настойка, даже яд не снимает им. Поэтому, блин, это плохо, то, что настойка яд не снимает. Здесь можно портиком немножко сломать, да? Вот так просто портик. Да. И, короче, балочку поставить. Примерно такую. Дать перчу можно. Дать кулу. Я опять зауронил сам, сам себя. Ну, бывает. Ну что ж тут поделать, если он уронит. Тут ничего не поделать просто. Я как как могу, так и встаю просто. Я не знаю, как вставать. Это очень на шару вставать всегда Приходится, дорогие друзья. Ну, огнемет, ну такое, знаете. Да, урон жесткий, конечно, я получил. Лучше я на Криком заюзаю Криком, потому что... <coughs> если я Криком заюзаю, он... он вампирка еще есть у него, этот кот, он такой себе. Крик лучше, конечно, на нем лучше заюзать. Так, э, сменку дам тогда. Ну он же заюзает, если я газ дам, да? Да, я пробую газ дать. А где он у меня? Вот он, газ... Он может заюзать. Опять прыжок, меня зауронило. Ну -ка, ну -ка. вот как быть, просто. Ау, ау. А, почему он не сдох? Вот сейчас этот перс очень мешает. Я бы сейчас мелкого сейчас создал бы и не парились бы. Давай-ка Стазис возьму сейчас просто. Мне сейчас вообще не, не по кайфу, блин. А где у меня, блин, это? Короче, я беру Стазис. Не хочу проигрывать из-за бреда, из-за какого-то, да? Причем у напарницы больше хп у Кати, чем у меня. <связать> И это у... сейчас у меня про проблема вся в прохождении у меня. Вот, я сейчас должен, короче, кот котом <связать> <связать> дать куву. Должен дать куву. То есть воскрешу, воскрешу, возьму ранец, дам куву. Надеюсь, дроид мне не, не даст сорвать ход у меня вроде как кувалду на горячей достает. Да, вот, и как раз кот сдох у меня. Отлично. У меня. Я не думаю, что по моему видосу кто-то поймет. Ложи. Дорогие друзья, я не умею этого босса проходить. Ложи. Все, что я делаю, это чистая импровизация. Нет, в смысле, вот куб мы ломаем переключаем карту просто наверху да А как мы встаем это чисто рандом потому что ну ни у кого нормально я не знаю как вставать правильно вот, вот эти вот э, плюсы-минусы они постоянно как-то на шару вставать приходится вот поэтому такие дела это единственный босс который я просто ну прохожу на шару как-то остальных я вроде как вроде как умею всех хвалить. Но что-то здесь происходит такое... Да. На этом бойсе вообще непонятное. Вс ⁇ короче, сейчас я даю... Наверное, куву дать проще, да? Прыжок. Да, я отдам куву лучше. Минок у меня нету. мимикрии тоже нету. Прыжок. Прыжок. Пытаюсь, пытаюсь куву дать. Ну, дроид. Бой. Успел, успел куву дать. Еще и стал нормально, отлично. У меня главное, чтобы у меня на фейке были пройдены боссы. Ну и конечно же снять для вас прохождение. Но здесь, видите, <сё <Damn>. главное сломать батарейки главное вот эту штуку переключать. насчет как вставать, чисто рандом, я вам скажу, все. И то, что мелкого воскресил я, это на него не распространяются на зомбаков мелких не распространяется, вот эта штука, э, электрический ток, не распространяется. Наконец-то мы прошли этого босса. Скоро выложу видосик. Здесь даже если как-то... Вот, видите? У меня... Мелкий ходит. И этих нету штук. То есть я могу как угодно вставать сейчас этим персом. Здесь главное сейчас сломать его. А я ход не теряю, как бы все... Видите? Поэтому с мелкими проходите и не парьтесь. Если у вас есть раса зомби, еще лучше. Вы, там, вы наверное, там воскресите себе кого-то из них, <coughs> гробик, ну, зомбаком убьете терминатора или кого-то и, и сделаете себе мелкого. И тогда уже будете крысить этим мелким и вообще изи проходить. Ну все, здесь, короче, надо просто переключить эту штуку. Газ его добивает уже. Даже страты хода можно. Ну я сдох, но это ничего страшного. Мелкий-то жив у меня, все. И плюс еще газ добивает, все, изи. Наконец-то, наконец-то этот босс пройден. Самый невезучий, самый невезучий босс. И теперь я могу двигаться дальше по прокачке этого аккаунта. Не знаю, как часто видосы будут выходить. У меня есть тут небольшая такая цель на этой страничке. Накопить 100 тысяч фузов на этой страничке. У меня есть цель. Ну, параллельно, может, надо вот пройти боссов тут некоторых, да, вот. Ярл следующий, да. Рыцарь следующий. Надо как-то добить этот фейк, просто пройти боссов хотя бы всех. Вот. Потом уже буду крафтить предметы там себе различные. Все, давайте, ребята.